делать колбасу. Но не из кота, а мои любимые колбаски с сыром. Как обычно, их делаю на даче, пока никого нету, пока гости не понаехали, для детишек своих. И это будет сочная, классная, обалденная колбаса. Пока разгорается уголь, я постараюсь быстро сделать эти колбаски. Они прям вообще элементарные. Колбаски с сыром – это то, что хочется каждый день есть, но нельзя, потому что диета. Да, ребят, переместились уже за, собственно, рабочую площадку. Сами понимаете, дача – это все-таки полная антисанитария, ну, так уж, если по-честному, да? Вот, Поэтому что я делаю? Я подморозил немножко сырье. Это обычная свиная лопатка, это может быть любое сырье, это может быть курица, это может быть и гусь, это может быть и говядина, жирная говядина, это может быть и свиная грудинка, все что угодно. Да, Ксюш, ты хочешь что-то просить? Да, подмороженое, расскажи, что это почему так? Потому что Лето, жарко, там сейчас 25 примерно градусов, и пока мы тут Организуем съемку, мясо может потечь Ну, жир может нагреться И при измельчении он не будет такой классный Вот такой вот четкий да, Рисуночек, уже такого не будет И будет такой разглазнение Типа паштета Нет, ну я спросила, что значит подморозить? Как ты это делаешь? Оно у тебя мягкое Ну, где-то часа Полтора я его морозил, правда в куске в большом. Ну вот примерно снаружи ну тверденько, а внутри мягенько. Это если у вас было А было, было заморожено, да. А было разморожено. Ну, либо просто заморожено достаешь, вчера вечером достал кусок, положил в холодильник, и вот сейчас он бы у нас с тобой был в идеальном состоянии. Ну, как-то так. Поехали, пока. Рассыпчатый фарш, но ну, поближе смотри. Вот видишь, жир четко порублен, потому что он твердый, он подмороженный. Вот таким образом вы можете сделать хороший рисуночек, ну, там, Одесс, одесской колбасы там или что еще вы хотите Сервелатный, сделать. Да? Сервелатный рисуночек, да. Ну, вот тут 4 миллиметра. это, наверное, самое маленькое, что можно сделать на мясорубке самый маленький рисуночек из всех этих сервелатных, сервелатных А групп. для колбасок гриль такой зернистый фарш да, это обязательно. Да, еще я же буду самое главное не сказал. Самое главное, я буду долго-долго-долго, очень долго вымешивать вот на этом планетарном миксере. Ну, вот такой, который болтает. вот. С и сделай эмульсию прямо вот в миксере в этом то есть нам кутер в принципе ну он конечно нужен но вот в колбаска гриль он нам не очень нужен нам нужна сочность а сочность мы можем сделать и с помощью долгого вымешивания то есть водичка вот этот фарш с жиром со всеми делами со специями соль долго-долго вмешаем и он станет такой густой-густой и тонко перемешанный перемешанный с помощью вот этих вот на, ну тут, что то, что-то мешалка какая-то есть зернистый фарш для колбасы гриль конечно не, не обязательное условие для нас сейчас задача наоборот сделать его не зернистым сделать его однородным сделать его максимально монолитным вот этим вот ну сделать эмульсию по сути ну вот в данном случае почему эмульсию потому что эмульсия самая сочная ну а самая вот для купат модная. обязательно подмораживать для купат или можно ну, такой хотите. размазанный жир сделать. А, тут в чем фишка размазанный жир ты не сможешь пропустить через мясорубку мясорубку пропуская через себя, нагревает фарш примерно на там, 3, 5, 8 градусов. И, соответственно, жир, если ее теплый, то он у тебя будет вылезать уже просто паштетом. Ты хочешь паштет? Делай паштет на мясорубке. Нет, делай его, вот, как я говорю. Ой, сыплю, это моя любимая смесь, смесь для купат по грузински Понятно, что для главная пауза. Ну, специи, естественно, могут быть любыми. На ваше усмотрение, там, 3, 5, 10 граммов, что угодно. Сколько кладешь ты? Я кладу 15 граммов соли и 15 граммов купат, потому что мне нравится пряная вещь. Ну, а вы, конечно, на свой нос хотите так и делать. А что с солью расскажи? Соль э, нитритная. Да, мы жарим, но с андритной солью. Единственный момент, я жарю на гриле, ставлю ставлю 110 градусов, не выше. Вы знаете, да, что всякие там нехорошие вещи образуются в колбасе при жарке выше 150 градусов. У меня 110. А, то есть у нас есть все-таки Да, и пока в воде есть влага, а влага У нас будет, есть ну, шансы. Есть шансы. Мы все умрем, но чуть позже. Есть еще момент. В воде будет, в будет много воды, поэтому этот фарш не сможет нагреться выше 100 градусов. Тоже момент. Ну, физика. Все, килограммчик. Такие грубо-текстурные. Ой, смотри, смотри. А еще один замес какой-нибудь я добавлю еще сырка. По-моему, это много. Как много. Много не мало, еще воды будет много. Знаешь, сколько? Сколько? Ну, давай двадцаточку. 20 процентов. даже сколько? 250. Вот полный стакан, 250 граммов на килограмм. 25 процентов. У тебя здесь килограмм, да? Да. Ну, у меня все по килограмм. Килограмм. А, соли сколько? Соли 16. Угу. И спицы. Окей, максимальная скорость дело. уже пошло перемешивание Да, получается отличная уже эмульсия Давай то да, да. Давай остановимся, чтобы узнать, отличная она или нет Так, а что я тут вижу? Mm. Еще чуть не добили, видишь, это еще суспензия, а не эмульсия Эмульсия, начин, он начнет белеть А в чем отличие? Ну, побелеет фарш, Ты увидишь 350 грамм воды, ну еще, кстати, нормально, еще можно 350 уже, 300, не 250, 250? Да, уже, 200, уже то есть ты еще было подлил. 250, и еще соточкой влив нормально. Довольно. Если я уйду, ты еще соточку вольешь? На 2% и живем Ааа, старые, правила. Нормально, хорошо, следующий замес такой же будет Так, смотрите, второй замес я уже сделал Хочу все-таки добавить сыр Сыр любой, вот совершенно любой, но у меня, мне попал спармезан. с Просто дети его обожают с макаронами есть Вот, а я у них решил все-таки, говорю, ребят, вам колбаска с пармезаном тоже нормально. так что Сыр любой совершенно, вот прям вот какой есть, такой и сыпленный Да, он должен быть обязательно терпен? Ну, порежешь его и все вот тут сколько граммка, не знаю, ну немножко. А как резать? Кубиками, по-моему, да? Да нет, лучше прямо на, на, на терочке. Чтобы ты кусал, просто сырный такой вкус. Собушка. Обалденный, да. Добавим чуть-чуть, даже немножечко, черенеложечка. Уже хорошо. Сколько примерно грамм? Ну, грамм сто. Грамм сто на килограмм? На замес, да. На один замес. смотри, значит, из под руки... он да, жидкий. Э, это вот замес жижи, я сюда уже 400 грамм добавила. Это а замес. Скажи, ведь это же невозможно набить без шприца, да, такой жидкого? Да, вот, э, к сожалению, да вообще просто невозможно набить. Фарш, ну, через насадку, через инсуропку, это будет, так скажем, отдельная... Отдельная... Вам будет медитация. Набивать, материться и набивать снова. Так, вот что-то у меня уже все. А похоже. в крупный калибр можно же сложить? Вот смотри, я хочу еще сделать, кстати, мясной хлеб. Сейчас меня... по-моему, нужно снять. Сейчас, да, что-то я забыл совсем. Вот. А... Антисанитария. Абсолютно. Вот этот вот мясной хлеб тоже будет в гриле и в следующем ролике. Я вот этот знаю, мясной хлеб из пешков. Да, мясной хлеб из кишков, вся наша жизнь, кишки. Завтра, скорее всего, мы это снимем. А может быть, сегодня, как погода, ну, как, как света нам хватит на съемку. Смотрите, чтобы набивать быстро, оболочку натягивать, в смысле, на нацепку на шприца, наливайте водички обязательно, потому что я смотрю, вот, в интернетах народ делает, ну, прям вот, ну, мучится, ну, совсем мучится, как вот так натянуть, чтобы она вот совсем шла. Видите, у меня тоже не, не очень-то идет, да? А вот просто водичку подогнал сюда. Вот так, подогнал ее сюда, и она полетела как родная. Mm -hmm. Вот просто, все просто, физика. Практически. Так, смотрите, еще момент. Я даже, даже не заморочусь, даже не буду перекручивать, представляете? Вот настолько обленился. Буду делать вот просто. Сейчас. А узелок завязать, нет? Даже узелок не буду завязывать. Да что ж такое? Ты вообще просто полный. Опять полная... уже, узелки отменил. Ты, ну, не отменил, но как бы... Только, <смех> только на пол не бросай. Мне нужно... Ну, ну, давай нажиматься. Вот, даже вот так вот, даже вот так вот. Вот просто вот так вот раз. И положу на гриль. И все. Она же вытечет. Нет, не а вытечет. А Потому что гриль секрет? горячий, она запечется, и все будет хорошо. А если это сковородка? И сковородка тоже самое. Вот такие колбасочки. Раз, пробел. Вот понимаете, насколько обленился? Дачные условия. Всем на дачу. Фигачить. Тут так работаешь иногда, что же даже встать не можешь с кровати утром. Как там в той шутке? В какой-то мере мы с вами тоже колбаса, да? -то. Является оболочкой для колбасы. Да, шутки юмора. Ой, слышно, кошечка. Настоящий. Не из часов. Все. Вот такие два кольца, два конца, посредини было. Нормально? Красота. Гирлянда. Поехали. Новый год сколько. Смотри, я добавила еще смесь для гриля РАБ Барбекю версия mm -hmm. 2, мне очень нравится, она такая пряная, такая ароматная, много-много паприки, слегка со стриночкой, прям кайфово. И там еще есть экстракт дрожжей, который дает, делает вкусно. Вот сыр, наверное, тоже туда добавлю. А сыр тоже делает вкусно. Да. Mm -hmm. Двойной удар, двойное усиление вкуса. Вы знаете, что лидером по усилению вкуса является пармезан, поэтому его все любят там максимальное содержание глитаминовой кислоты масло просто так на глаз что он даст а, но ну не даст пригореть прежде к металлу решетки мне так кажется 120 градусов или 110. Ну, примерно Сто двадцать, сто десять, там, как получится настроить. Так, вот, шикарно. Mm -hmm. И mm -hmm. Ну все, поехали. 120 градусов. То есть самый-самый нижний, который вы сможете сделать здесь. Нам нужно вот медленно-медленно-медленно их томить. Все. Паш, а что там будет вот между этими двумя столбиками? Там будет э, транспарант. Ем колбаски, вылупи глазки. Ну, или ты или просто фонарики. На оранжевый вот такой он классный. А когда под, поджарится, он будет совсем красный, прям красный-красный. Мне так нравится эта смесь. Она, кстати, совсем, я так понимаю, неизведанная не, не многими людьми. А я с ней делаю даже курочку. Вот, она классная. там, где хочется именно яркости, это да. Ну, пока ты отсутствовал, я уже все сделал. Покажу еще раз, чтобы четко было все видно. 110 градусов сейчас загрузка максимально этого гриля mm -hmm. видишь по максимуму я даже второй этаж поставил mm -hmm. ну потому что эти все вещи штуки кстати запахло жареным, жареным запахло жареным видишь как, как уже красота такая, mm -hmm. да? эти уже можно перевернуть кстати итак стемнело но мы продолжаем жарить колбасу и иди сюда в чем. Ты взял блогерскую лампу. Блогерская лампа, да, как обычно. Она у нас батаре... от батареек работает. Смотрите, я хочу почаще их начать переворачивать. Видите, какая уже красота получается? А? Да, да, но она запечаталась. Вот так. Смотри, какая классная. Слушай, вещь. а правда твои хвостики запечатались? Нет? Конечно, смотри, какая красота получается. А? Она уже полностью все запечаталась. Все просто подрумянить, поджарить. И все. И даже второй этаж у меня. А уже знаешь, уверняется. некоторые даже вот э, м, нитками завязывают кончики. Это не обязательно процедура. Ну делали. ты же видишь не, обязательно. не Ты видишь, не, красота не, же. Нет, ты задаешь себе очень уместные вопросы, Слушай. Но.. Но ты отменил узелки. Сегодня я отменил, получается, узелки вместе. С отеплением. С осадкой. Простите. Да, осадку мы... Нет, подожди, мы ветчинность отменили. Да, Да, ветчинность. осадку иногда. А, предпосол, извините, да, предпосол. Так, короче, почаще переворачиваешь, они будут такие, знаешь... А второй этаж когда пожарит? Да, похоже, никогда. Ну, в смысле, он запечется, он, он, он же твердый, все хорошо. Но только такого рубчика красивого на них не будет. Понимаешь? Угу. А если еще, кстати, секрет, вот так поплотнее укладывать их, они же будут лежать друг друга, держать, и можно со сторон их с такими рубчиками покрыть. Знаешь? Лицом товар вам показываю. Все, сейчас я еще это померю. Вот это крайнее, мне кажется, готово. Там же отсекатель стоит, жара. Отсекатель, в смысле, просто пластина на подставочке с дырочками. У -у -у. по Косвенный жар, да? Вот, и она все делает в косвенный жар. Обычная духовка. По сути, мне сделал обычную духовку. И здесь мне больше 100 градусов... Духовки даже. в не будет таких рубчиков. А, да, и больше 100 градусов мне больше не, даже не поднималось, потому что, ну, огромная загрузка. Тут сколько там килограмм? Тут все испаряется, охлаждается и все, все, все. Так что все хорошо у вас будет получаться, если вы будете делать по канонам. А каноны у нас не выше 120 градусов уже. Ну, мне кажется, все. Готово. Тут с края одного больше жарится, прожаривается. Так что... Да ты меня не снимай, ты колбасу, снимай. Она же, она же красивее, чем этот мужик. Это же что что мне кажется, она очень готова. Очень нравится? готова? Ну, давай есть. Да. Какую тебе нравится? Это вот тебе нравится? Да, это... мне красная нравится. Ну, отлично. Тебе нравится? Ты знаешь, мне красиво. Я люблю такие штуки. нас ну, простите за это качество этого ролика. Естественно, ну, деревенские условия не подразумевают там профессионального оператора. За профессиональным оператором у меня сегодня Ксюша, моя любимая. А а ты ай, все ай. время уничтожаешь мои способности. Я обожаю твои способности. И, наверное, только они сделали этот канал таким, как он сейчас есть. Хорошо это или плохо, неважно. Но вы смотрите, этих парней и девчонок. И Каких как мы... парней и девчонок, ты заговариваешь? У этого парня и эту э, Ксюшу за кадром, голос за кадром. И я сейчас буду опять перед вами есть колбасу. Ну, узнаете, чем все это заканчивается. Сейчас она остынет. Подождите секунду, я не могу настолько горечь. Да, сейчас, подождите. Ну что, выбирай. До да пока. Да горячо пока, Ксюша. Ну, давай. А вот у тебя тарелочка туда перекладывай ножичком Ножичком я хотел разломить прям по-варварски. Вот Разрезать? Да. Ну давай, хорошо. Сейчас, секунду. Уже остыло, пока мы тут с вами занимались. Вот так я хотел. Вот видите? Сок. Вот этот сок, он должен был быть именно таким. Вот Я вот даже сейчас капну. Вот так вот, смотрите. Вот. Вот такую я хотел колбасу. Сочную, сочную, сочную. И 25% воды они делают это правильно. Ну как же мои листики салат? Слушай, спасибо большое. Они изумительные. Ну, что могу сказать? Очень. Если будете делать барбекю, ну вообще, ну, прям полностью. То убавляй, убавляйте соли, потому что в смеси барбекю есть 30% соли розовой, гамалайской. А ты чуть -чуть... не убавил, да? Не, не убавил, но это нормально. 16 граммов. Нормально получилось 20. Плюс еще воды 25-30, да? Mm. Ну, давай теперь купата по mm. Смесь. Очень вкусно. Хочешь попробовать? Да, конечно. Но ты жизненная. же не предлагаешь. Ну, она жирная. Попозже. Не, ну, ну дыхан. <свят> <свят> да, простите. Вот, а здесь то же самое, смотрите. Она беленькая. Она беленькая, да? И здесь такой же сок, смотрите. А покажи, -а -а -а. как там сыр внутри. Сыр? А вот сыр. Вот видишь, беленький кусочек. М -м -м. <свят> здесь нужна музыка. То у тебя очень за ушами хрустит. Вообще хит. Вот это хит. Грузинские купаты это вообще просто. М -м -м. Огонь. Огнище. Обалдеть. Блин, время 11, а мы... Я не могу остановиться. М -м -м. Это очень вкусно. прям обязательно рекомендую. Рекомендую к А сколько времени ты потратил на их приготовление? Ну, сейчас, конечно, мы заморочились из-за того, что у меня угля не хватило, пришлось подсыпать. Часа три, наверное, да? Ну, вот я набил колбасу, угли прогорели примерно на одну треть. То есть примерно где-то около 40 минут я потратил. Вот с момента измельчения до момента набивки и выкладки на, на гриль. Ну, наверное, так. Ну, и там минут 30-40 еще погрелил. Так что так, себестоимость считать, не считать. Я думаю, что я тут считать? Кило мяса 250 рублей. И минус там 30% воды. Минус сколько там минус 80 рублей. 160 рублей да, в кило. Ну там плюс-минус там вон, 50 рублей кинем еще. На потери, на оболочке На все-все-все. Рубли по 200 килограмм такой колбаска получается. Обалденно. Делайте. Это же ну, действительно и просто, и вкусно, и дешево. И очень-очень нажористо. И наедаешься одной штукой. Спасибо, что вы с нами на этой даче. Делайте колбасу и у вас все будет получаться.